Thank <laughs> you. Мое тело будет когда мы будем пить? Без способ, который имеет значение Мертв Почему ты все еще здесь? Почему ты до сих пор называешь это место домом? А я Ничего не должное. Где твоя песня? Что с твоими крыльями? Да я. Тогда мне больше нечего сказать. Мертв, я люблю тебя. Thank you.